Ой, всем привет, друзья! Мы с Даринкой идем Кормить хозяйство. А здесь замело. Сиди, сиди. Отходы еще тащу. Отдышаться не могу. Вот так ползем. Вначале доринку, потом за ведром иду. Кошмар, короче. Кое-как забрались за коз наших. Чего хлеб-то не кушаешь, Вяш? Киси называют их. Ике... Киси они, да? Дарина. На, на. на. на. Чувак. да. Кушай ты, кушай. Чего, маня? На. Ой, пальчик не укусил. Прикусил чуть-чуть. Вкусный, да, хлеб-то? Я знаю, ты хлеб любишь. Борода. Сейчас снег дам. У вас снег закончился. Нифига было по нулю-то вчера. Полное было. Кися! Че? Плакала на санках, на руках. Перенесла ее, Даринку, на санках. Потом за ведром пошла. Ну, плакала она у меня. Еду, иду Как родители оставляют своих детей так? Они плачут, душа разрывается. Я давай, бегом с ведром. Запыхалась кошмар. Да, Дарина, на? Да? Синеглазка, зеленоглазка, синеглазка. Бойка с ума сходит. Хорошо, да, здесь? Хорошо, хорошо. Так, надо снега дать сейчас все. Mm -hmm. Манька? Кушать дадим сейчас. Встретился нам кот Вася. Даринка все плакает у нас. Даринка все плачет у нас. Не дает мне снег дочистить. Я говорю, давай, давай сарайку откроем. Она же у меня вообще все надо На руках. Тоже на руках, все, рядом с мамой должна быть. Все, давай. Давай раскопаемся здесь. Давай снег уберем. Все, все. Короче, сюда завела Даринку здесь спокойней. Кто там, Дарин? Ко-кости хватает. Ох, убежала. Сейчас здесь не приберу. Вообще не дает Вот так мучились. Хожу. Куда деваться? Хозяйца надо держать. И дети маленькие. Нет у нас никого. Папа на работе. Дима учится. Так, яичко есть. Еще там внутри надо, посмотреть. Ой, друзья, отдышаться не могу. Ага. Дарина, солнышко. Это гечки. Ну, Петька балбес. Здесь очистила. Слава богу. И главное, чтобы в срайку зайти. И гараж чистый был. Ну и тропинку, естественно. Очистить. Андрей говорит, приеду, очищу. Я говорю, неделю ждать буду. Я же по шею потом заходить буду, заползать. Так, не гусям надо. Отдышаться надо, не могу. Короче, отдышаться надо. Тяжело говорить. Почистила, очистила снег. Даренька дала. Сейчас гусям снега там. Васька сидит, отдыхает. Вчера три яйца было. И сегодня одно. Мне везде подряд несутся. Ты что? Че орешь, что все засрали, паразиты. Пойдем туда, пойдем. Пойдем. Там гуси. А у вас зерно есть, снег есть, все есть. Че орете-то? Да, да, пошипите, вниз. не ходи туда, не ходи, Ам сделают. Даринка свистит и заброшает. Что делают, да? Улыбка пьет. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, выходи. Все, туда нельзя. А то вам все. Пошли. пошли. Пошли, пошли. Пошли. Вс, да, пошли. Вот, иди. Ну все, все есть. Да, да, поели, поели. Так, пойдем. Яичко возьмем. домой бонька хлеб стащила да пойдем домой все дари пошли выходи все с богом оставайтесь зерно вам дать что чуть-чуть давай зерно дам еще Работаем Работаем, девочки Вот так Работают, да, Дарина? по кошке работают Пойдем, хлебушка надо взять еще, Дарина. Пошли, все, пойдем Пойдем, пойдем, мама пошла Дарина, пойдем Посмотр закручивается. Что так не доведешь, что так выходить не хочешь.